Всем привет! Я думаю, что ты не хочешь потерять как минимум два первичных балла на централизованном тестировании. Для этого не пропускай это видео и обязательно смотри разбор задач на тему Олю. Олеум, конечно же, частично. Иногда проходишь в школе, говорят о том, что это такое, для чего он нужен, где он применяется, где он используется, но задачи на олеум чаще всего опускают. Что могу сказать? Задачи на олеум это точно такие же задачи на растворы или смеси веществ. Давай попробуем разобраться в них. Значит, для начала мы разберемся, что же вообще такое олиум. Олеум это смесь концентрированной серной кислоты, то есть я помечу, что это концентрированная серная кислота, с Оксидом серы 6. Иногда записывают общую формулу типа H2S2O7. Но это очень редко встречается. Чаще всего просто прописывают олю Значит, для чего же нужен олюм и как же его вообще получают? Значит, когда мы получаем серную кислоту, но ну, не мы конкретно, вообще получают промышленности используют so 3 оксид серы 6, но опытным путем было доказано следующее, ну или неудобно растворять непосредственно so 3 в воде, потому что серная кислота, она достаточно долго будет, скажем так, оседать для того, чтобы ее потом использовать. Поэтому пришли к такому выводу, что можно использовать раствор концентрированной серной кислоты и в ней уже растворять, соответственно, so 3 и плюс в том, что если мы хотим, например, перевезти, куда-то транспортировать серную кислоту да, какой-то определенной концентрации, нам понадобится много больше, скажем так, объем автомобиля и так далее, нежели чем, если мы будем перевозить олю. Почему? Можно просчитать, какой объем воды или какую массу воды можно использовать для растворения олюма разбавление, можно сказать так, олиума для достижения любой концентрации серной кислоты. То есть мы из олиума можем приготовить все что угодно. Значит, что нужно еще понимать? олеум когда растворяется в воде, может быть два варианта развития событий. Это может быть водный раствор H2SO4, а может быть тоже олиум только с меньшей, скажем так, меньшим содержанием SO3. При этом чаще всего... У олиума есть массовая доля. Например, массовая доля 20%. Таким образом, указывают массовую долю SO3 в составе всего олиума. Не серной кислоты, а именно SO3. Ну, давайте начнем решать задачу. А, пойдем совершенно разных, скажем так, направлениях, да, то есть разные задачи посмотрим, а какую массу оксида серы 6 нужно растворить в 300 граммах раствора серной кислоты 49%, чтобы получить олиум с массовой долей 20%. Тут лишнее одно равно. То есть, у нас есть водный раствор серной кислоты. И этот раствор имеет массовую долю именно серной кислоты 49%, а масса самого раствора 300 грамм. Мы понимаем следующее, что в таком растворе у меня содержится серная кислота, а также у меня содержится вода. Вот именно эта вода у меня и будет реагировать с СО3, давая мне серную кислоту. Но при этом, что я должна взять в избытке? Если я должна получить олюм, значит, я должна в избытке взять SO3. Значит, очень удобно то, что мы с вами ищем, да, то есть то, что нужно найти массу оксида серы 6 общую, я возьму за x, То есть пусть масса SO3, и я напишу полностью добавленная, будет x грамм. Теперь, что мне нужно понять? По факту у меня, э, что в итоге получается олюм, да, 20% олюм. Что mm -hmm. это такое? Это масса серной кислоты, хотя, оп, стоп, почему серной кислоты? Масса со 3 избытка, вот так, делить на массу раствора серной кислоты, та, которая была изначально. То есть вам нет смысла считать, сколько у вас там получается серной кислоты и так далее. Вы просто, э, скажем так, Визуально представляете, что вы добавляете в данный раствор. То есть у нас есть раствор серной кислоты, мы туда добавляем СО3. То есть плюс масса СО3 полностью всей добавленной. То есть условно 0,2 равно масса избытка, мы ее будем искать. Да? То есть я пока что так и оставлю. Масса раствора серной кислоты это у нас 300. Масса всей добавленной СО3Х э, грамм. Теперь, значит, что мне нужно э, понять, как мне э, вычесть избыток или как найти избыток. Я могу понять, сколько у меня прореагирует. Э, у меня в недостатке будет вода, потому что она полностью реагирует. Соответственно, у меня не получается водный раствор серной кислоты, а получается олюм. Давайте с вами рассчитаем, чему будет равна масса вещества серной кислоты, а потом масса воды. То есть 300 умножить на 0,49. И считаем. Это 147 грамм. Тогда масса нашей воды 300 минус 147. Получается 153 грамма. Значит эти 153 грамма у меня полностью должны прореагировать с СО3. Я вам покажу другой скажем так, способ, как не переходя на химическое количество, посчитать чему равна масса СО3. Значит, у меня соотношение их один к одному. Химическое количество – это отношение массы к малярной массе. Поэтому сверху я записываю массы, да, то, что мне нужно будет найти снизу, малярной массы. 18, здесь, по-моему, 80 грамм на моль, но лучше пересчитать. 16 на 3 и плюс 32, да, 80. Тогда масса SO3 – Именно прореагировавшего 153 умножить, умножить на 80 делить на 18. То есть я перемножаю по диагонали и делю на оставшиеся. И получается у меня 680 грамм. Теперь, как мне найти массу избытка? Масса SO3, которая осталась, да, это то, что я все добавила, минус то, что прореагировало. И давайте теперь рассчитаем, ну или подставим вот сюда наше значение и рассчитаем, чему будет равно х. 0,2 равно х минус 680 делить на 300 плюс x. Значит, я перемножаю 0,2 с 300 плюс х. Что у меня получается? Здесь буду писать х минус 680 равно 0,2 умножить на 300. Это 60 плюс 0,2x. Теперь х в одну сторону, без х в другую сторону. Ну давайте вот сюда вот xы. У меня получится 08 х равно. И смотрите, у меня здесь 680 со знаком минус, но когда я переношу в другую сторону Знак у меня меняется. Получается 740. Таким образом, х равно 740 делить на 0,8 – 925. А за х мы и брали массу нашей, нашего оксида серы 6. То есть я сразу же получаю ответ, нигде не используя химическое количество. То есть если вам нужно как-то связать между собой массы, да, не обязательно ли массовые доли, не обязательно переходить на химическое количество. Так, Идемте с вами дальше. Определите массу перита. Ну и в принципе, в основном задача на олиум это получение серной кислоты, можно так сказать. Значит, определите массу перита. Перит феррум С2, Необходимо для получения такого количества СО3, при растворении которого в 54 и 95 см кубических раствора с массовой долей серной кислоты 91% плотностью 1,82 г на сантиметр кубических, получается олиум с массовой долей 12,5. Считайте, что выход на стадии окисления серы в 4 в оксид серы 6 будет равен 75%. Конечно же, здесь можно прописать полностью все но я вам рекомендую следующую схему. Мы с вами знаем ключевые вещества, которые у нас будут, скажем так, последовательно получаться при получении серной кислоты. Это оксид серы 2, а затем оксид серы 3, ой, что я говорю, оксид серы 4 и оксид серы 6. И получается потом у нас серная кислота, даже не серная кислота, а потом у нас получается олю. Вот таким вот образом. При этом, что я вижу, что соотношение э, ферум С2 к so 2 должно быть 1 к 2, чтобы нам уравнять серу. Да, дальше я не уравниваю, потому что у нас уже совершенно другие процессы там пойдут. То есть, э, самое главное, что мы знаем, что при окислении здесь у нас выход 75%. Теперь, мне нужно найти массу перид. К этому мы потом придем. Значит, идем от самого конца. У меня есть массовая доля so 3 в олиуме, да, то есть массовая доля СО3 в олиуме у меня 12,5%. Также у меня есть э, непосредственно раствор серной кислоты, да, концентрированный. Что я могу из этих данных найти? Я могу найти массу раствора серной кислоты. Это объем умножить на плотность. 54,95 умножить на 1,82. Обращайте внимание, в каких единицах измерения у вас здесь объем, чтобы он совпадал. У нас здесь все совпадает, поэтому переводить ничего не нужно. Значит, получается у нас 100,00. 9, но мы оставляем все по правилам СТ. Пусть будет так. Теперь находим массу вещества серной кислоты. Значит, я вот это значение у нас домножаю на 0,91. И получаю я при этом тысячных грамма. Отсюда я могу найти массу воды, потому что именно вода, как из прошлой задачи, у меня будет реагировать с СО3. 10,009 минус 91,008. Я всегда считаю на калькуляторе, даже если такие очевидные значения, чтобы нигде не ошибиться. Значит, получается у меня 9,001 грамм. Теперь, значит, вот это у меня вода должна реагировать с so 3 при этом получается h 2 с 4 да, дополнительно. И э, что я могу найти отсюда, как и в прошлой задаче, я могу найти... Чему будет равна масса, добавленная СО3? То есть масса СО3 равна 9,001 умножить на 80 и разделить на 18. И получается у нас 40,004 грамма. Но это же не весь СО3, это еще тот, который только проагировал, но у нас есть еще что-то в растворе, как его найти? Значит, массовая доля SO3 в конечном растворе – это масса SO3 общая, я вот так вот напишу, Так, 100, опять, почему общая? Масса избыточного SO3, то, что у нас осталось, делить на массу раствора серной кислоты плюс масса SO3 всего, да, то есть всего так и напишем. Значит, давайте так теперь подставим все в нашу формулу. Значит, 0,125 – это массовая доля, просто ее перевожу в доли из процентов. Масса избытка. Пусть у меня все будет х, где 0, 40, тысячных у меня прореагировало, поэтому разница между ними – это избыток. Масса раствора у нас 100,009. Масса всего – это х. То есть, на самом деле… Принцип один и тот же. но ну, если посмотреть, да, какая разница, чем мы, э, скажем так, растворяем, или что у нас является растворителем, да, задачи на растворы, они аналогичны. Поэтому, ну, ладно, не вода у нас здесь растворителя, а там, СО3. Ну, и что? Поэтому... Принцип один и, один и тот же. 0,875х равно 12,501 плюс 40,004. Получаем 52 52,505х. Отсюда я 52,505 делю на 0,875. Получаем мы 60,006 грамм. Теперь, что мне нужно сделать? Да? Мне нужно... Пересчитать, вот, то есть вот эта масса у меня 0,06. Можно, конечно, считать по массе, но, наверное, проще здесь использовать именно химическое количество. То есть найдем химическое количество SO3. Разделим на 80. Получим с вами здесь 0,75. Значит, если у меня 0,75, моль я уже тут снизу запишу, это 75% от того, что перешло, значит, мне нужно найти 100. По факту это у меня получается 1 моль. Далее, за счет того, что соотношение их 1 к 2, значит, в 2 раза меньше у меня химическое количество перита, 0,5. И отсюда масса перита, давайте мы здесь сверху запишем, Ферум С2 равно 0,5 домножить на молярная масса, у нас 120 грамм на моль. Ну и получается 60, но лучше пересчитать. 60 грамм, да, то есть такое красивое число, красивый ответ. Так, решаем с вами дальше. Дальше у нас э, задача следующая. К 500 грамм олиума с массовой долей SO3. Значит, вот у нас масса, ну я раствора помечу, олеума. 500 грамм, массовая доля СО3, 18%. Добавили олю, да, то есть нас к одному раствору добавили другой. Даже я бы, наверное, стерла бы тогда и сделала бы немножко не так, посчитала бы как методом стаканов, можно так сказать. Значит, у нас был какой-то один раствор 500 грамм, массовая доля 18%, далее добавили мы 200 грамм, 19%, и у нас спрашивается, какова массовая доля вещества в полученном растворе, какую массу СО3 нужно добавить в полученному олюму для получения раствора с массовой долей СО3 20%. То есть, пока что мы с вами что делаем? Мы с вами должны определить, да, какая массовая доля вещества в полученном растворе. То есть какая массовая доля здесь СО3. Значит, Я их э, очень часто дублирую номера, такие же, как у меня условные эти стаканы. Значит, Что значит массовая доля 3? Это масса вещества из первого стакана плюс масса вещества из второго делить на суммарный наш раствор. Да, то есть, когда мы все вместе слили. И теперь мы с вами прекрасно можем, на самом деле, все посчитать. Не хватает нам лишь масс раствора из первого и из второго стакана. 500 умножаю на 0,18, получаю 90 грамм. А здесь 200 умножаю на 0,19. При этом я под соответствующими стаканами записываю соответствующие данные. Все, можем решать и определять, чему равна массовая доля 3. 90 плюс 38 делить на 500 плюс 200. Мы сейчас с вами получим ответ в долях. Да? То есть у нас 0, 183, ну условно 18 и 3%. И этот ответ у нас верный. Почему? У нас минимум 18, максимум 19. Где-то у нас вот в этом промежутке. Дальше у нас спрашивается, какую массу SO3 нужно добавить к полученному олюму для получения э, раствора с массовой долей 20%. То есть мы сейчас продолжаем дальше. То есть я обозначу, что у меня второй, э, скажем так, процесс происходит. Здесь у меня э, чему равна масса раствора? Масса раствора 700 грамм, да? то есть вот это все вместе. Э, массовая доля, ну я как один обозначу, 18,3 и масса вещества, мы с вами тоже знаем, вот она у нас сверху находится, это 128 грамм. Теперь у меня спрашивается, а сколько ж мне нужно добавить СО3, чтобы стало 20%? Пусть то, что я не знаю, я обозначу за «Х». И э, смотрите, что у меня получается. Вот эта массовая доля 0,20%, это масса вещества 128 плюс х. Но за счет того, что у меня э, вот это добавленное су 3 это никакой не раствор, это просто СО3 как вещество. Соответственно, снизу у меня тоже будет 700 плюс х. Но отсюда мы сможем с вами найти х. 128 плюс х равно 0,2 умножить на 700. Это 140 и плюс 0,2х. Значит, сюда я x, 08 x и здесь у нас получается 12. И отсюда x равно 12 делить на 0,8, 15. То есть мне нужно добавить 15 грамм чистого су 3 для того, чтобы повысить массовую долю до 20%. Я их отдельно так разделила, но я думаю, вопросов здесь не должно возникнуть. Самые-самые простые вычисления. Далее. Еще посмотрим другой вариант, более сложная задача. Значит, смешали 14 грамм 14% олиума. То есть мы понимаем, что здесь массовая доля именно со 3 будет 14%. Значит, масса раствора, ну или давайте олиум так пометим, 14 грамм с массовой долей SO3 14%. И 20 грамм кристаллического карбоната натрия. И обратите внимание, вам здесь... Прописали, что у вас кристаллогидрат, он на 10 молекул воды, вот это все 20 грамм. Это не уравнение реакции, это просто схема. И 56 грамм 8-процентного раствора натрий-HCO3. Вычислите массовые доли веществ в полученном растворе. Ну Давайте будем рассуждать следующим образом. Значит, Если... У нас опускается кристаллогидрат, какой-либо там раствор, да, он у нас чик теряет воду, а эта вода может реагировать с СО3, правильно? Но ну, давайте для начала сделаем такие предварительные вычисления. Масса вещества СО3 в нашем растворе 14 умножить на 0,14. Получается 1,96 грамм. Далее масса серной кислоты 14 минус 1,96 нам же, же все нужно просчитать получается 1204 грамм теперь что еще нам нужно посчитать массу ну или давайте сразу же химическое количество найдем нашего кристаллогидрата 20 грамм мы делим но ну, сейчас посчитаем на что мы будем делить Значит, делим на 286, если я нигде не ошиблась. Получается 0, 0, ну здесь до 7 можно округлить, моль. Можно и здесь найти химические количества, чтобы потом как-то сопоставлять. 1,96 я делю на 80. Получается 0, 0, 240 но ну тогда уже 0,25 мы округляем. H2SO4, 12,04 разделю на 98, это молярная масса, 0,123 моль. То есть что мы с вами понимаем? Что воды здесь будет очень-очень много, да? химическое количество в 10 раз больше 0,7. То есть SO3 у нас весь перейдет в серную кислоту. Давайте посчитаем, чему будет равна еще наша серная кислота. Дополнительно. То есть 0,025, если его реагировать, то 0,025 еще серной кислоты образуется. То есть я вот сюда ее добавлю. Значит, 0,123 плюс 0,025 у нас получается 0,148 моль. Теперь, значит, что у нас еще не рассчитанным осталось? Вот, масса вещества натрий HCO3. 56 мы донажаем на 0,08. Получаем 4,48 э, грамм. Да, и тут же тоже есть вода. Теперь не масса, а химическое количество натрия, аж, со3. Нам же нужно будет потом пересчитывать по нему. 4,48 делим мы на 84. Получаем 0,053 моль. А теперь давайте будем что делать? Записывать уравнение реакции. Давайте я вот это чуть-чуть сотру, чтобы нам здесь писать 0,0. Так, у нас 148 здесь было. И другим цветом я выделю. Значит, у нас что? натрий 2 co 3 реагирует с серной кислотой. При этом у нас образуется... Ну, раз у нас... Что происходит? Натрий 2SO4 плюс H2O плюс CO2. Дальше у нас натрий HCO3 реагирует с H2SO4, образуя натрий 2SO4 H2O CO2. При этом пока что я оставлю так, пусть у нас образуются 100% средние соли. Возможно, что потом будут образовываться и кислые соли. Мы с этим чуть позже будем разбираться. Но обратите внимание, у нас 100% выделяется СО2. Из массы раствора итогово нам нужно это будет отнять. Значит, что у нас дальше? Химическое количество на 2 со 3 а, точно такое же, как и кристаллогидрата, потому что там соотношение 0,01. Ой, соотношение один к одному. Теперь химическое количество нашего гидрокарбоната 0,053. Пересчитываем на химическое количество взаимодействующей нашей серной кислоты, а также улетевшего СО2. 0,053 я делю на 2. 0,027, а здесь 0,053 так и останется. Что же у нас получается? Мы можем рассчитать химическое количество серной кислоты, которое пошло на взаимодействие именно, скажем так, с нашими солями. То есть 007 плюс 0027. Получается, лучше калькулятор, 0097. А у нас, смотрите, сколько, то есть еще в избытке. Значит, что мы тогда можем сделать? Мы можем провести реакцию, да, то есть посмотреть, что же у нас будет получаться. Химическое количество натрий-2СО4 тоже будет очень такое же, потому что соотношение 1 к 1. То есть, дальше у нас натрий2СО4 реагирует с оставшейся серной кислотой. Здесь химическое количество 0,097, да, а вот здесь 0,148 минус 0,097. Понятное дело, что нам не хватит. Но хоть на что-то у нас хватит, значит, здесь у нас 0,051. Значит, у нас что будет? Натрий HSO4. Ну и в два раза больше. Да? Значит, что мы понимаем? Что у нас останется то есть химическое количество натрий 2 so 4 оставшегося 0,097 минус 0,051. Здесь да, задача такая. Я бы сказала бы замудренную, но тем не менее 0,046 моль. Образовавшегося нашего натрия HSO4 это 0,051 умножить на 2. 0,102. Значит, вот мы знаем химические количества получающихся солей. Да? То есть вот эти химические количества. Значит, что мы можем сделать? Мы можем найти их массы. Даже не знаю, давайте вот здесь запишем масса натрия so 4 0,102 умножить на 120. И получаем мы 12,24 грамма. То же самое сейчас делаем с на 3,2, 4. Давайте я прям вот так поставлю стрелочку. Значит, малярная масса у нас 142. Умножая на 0,046, получаю 6,532 грамма. Теперь... Что нам нужно сделать? Нам нужно рассчитать итоговую массу раствора. Красным цветом сейчас здесь сверху напишу. Значит, масса итогового раствора. Что это такое? Это масса олиума плюс масса кристаллогидрата плюс масса раствора натрий-HCO3 минус масса улетевшего СО2. Значит, что нам нужно найти? Массу СО2. Значит, масса СО2 равна 0,07... Плюс 0,053 – это химическое количество умножить на 44 грамм на моль. Давайте сначала химическое количество найдем. 0,123 умножить на 44 – это 5,412. Значит, я просто лишнее сейчас сотру, чтобы нам было где писать. Давайте вот это сотрем. Наши данные все равно у нас есть условия, дано, поэтому сориентируемся как-нибудь. Значит, давайте считать теперь массу нашего раствора. Итогово. Значит, масса оливма 14 грамм. Масса кристалла гидрата 20 грамм. То есть вы же все это добавляете в наш раствор. Масса раствора гидрокарбо... гидрокарбоната только так. Почему здесь гидросульфита, гидрокарбоната? Тут и в условиях неправильно написано. Значит, 56 и минус наш CO2. 5,41. Давайте посчитаем, чему это все будет равно. Вот возьми так с интернета задачу и все. Только здесь 412 грамм. Вот так. Получается у нас 82 588. Вот находим массовую долю. Давайте на 3HSO4. 12,24 делим на 82 588. Получаем мы... Ну, я сразу же в процентах запишу 14 821%. То есть округляем до 15. Массовая доля на 32SO4 6. Целых 532 делим на 82,588. Получаем мы 7,91%. Ну, То есть вот наше решение сдачи. Учитывайте что, что у вас серная кислота в избытке, что дальше пойдет реакция. Так, Значит, следующая задача к 100 граммам 25% раствора серной кислоты. Раз у нас раствор серной кислоты, да, не олеум, значит он водный. 100 грамм, массовая доля 25%. Добавили 40 грамм раствора оксида серы 6, СО3 в серной кислоте. Да, То есть мы понимаем, что, ну, в принципе, здесь можно просчитать химическое количество СО3, это 0,5 моль. 40 на малярную массу это 80, получается 0,5. И здесь, что мы можем сказать, 25 серной кислоты, 75 это воды. В любом случае химическое количество будет больше, значит СО3 у нас полностью будет реагировать с водой, образуя серную кислоту, тем же химическим количеством 0,5. Далее, для осаждения всех сульфат из образовавшегося раствора потребовалось 280 мл раствора нитрата бария, то есть барий но но 3 Дважды плюс H2С4, потому что все у нас перешло в разряд с серной кислоты. Барри 4 выпадает в осадок и HNO3. Потребовалось 4 моль на литр, и объем у нас здесь 280 мл. Обратите внимание, эти 280 мл, 0,28 литра нужно переводить. Значит, вычислите массовую долю оксида серы. 6 в олеуме, то есть мы не знаем, сколько у нас здесь серной кислоты. Раз мы все будем считать по химическому количеству, значит я предложу вам записать химическое количество серной кислоты так, как x моль. Поработаем вот здесь первым раствором. Что нам нужно знать? Нам нужно найти массу вещества серной кислоты. Получается 100 умножить на 0,25 получается 25 грамм. Отсюда еще нахожу химическое количество серной кислоты. 25 делю на 98, при этом получаю 0,255 моль. Теперь у меня же э, вся серная кислота по факту осадилась, да, то есть э, про взаимодействие с нитратом бария. Значит, мы запишем суммарное химическое количество нашей серной кислоты. 0,255 из первого раствора. 0,5 то, что мы получили из СО3. И плюс Х то, что у нас с вами в чем растворена, Скажем, в чем так растворен СО3. Получается 0,755 плюс Х. Теперь, что мы с вами знаем? Мы с вами знаем концентрацию и объем. Значит, можем найти химическое количество. Это произведение концентрации. 4 моль на литр на объем. Получаем мы с вами 1 и 12 моль. За счет того, что соотношение 1 к 1, значит, химические количества этих веществ будут равны. Значит, 1 12 равно 0,755 плюс х. Х отсюда... 1 и 12 минус 0,755. Получаем 0,365 моль. Отсюда мы что с вами можем найти? Массу серной кислоты. 0,365 умножаю на 98. Та, которая была у нас в волеуме. Вот здесь вот. Это 35 целых. 77 сотых грамма. Отсюда можем найти массовую долю СУ3. Значит, 40 делить на 40 плюс 35, 700, точнее, 77. И получается у нас массовая доля равная 52,791%. Так, вот мы с вами порешали задачи на Олиум, я думаю, что они для вас будут уже не так страшны, не так сложны, не теряйте даже вот этих два первичных балла на задачах, они для вас очень важны и, соответственно, иногда... Ваше поступление может зависеть всего лишь от одного или даже полбала, если у вас полупроходной может получаться, который очень часто бывает в медах. Поэтому разбирайтесь, задавайте вопросы, я буду рада ответной реакции, всем отвечу, всем разъясню, если будут какие-то возникать вопросы. А так, всем пока!